Кухонный пейзаж на заднем фоне выглядит действительно неплохо, особенно когда это все в таких теплых, приятных домашних тонах. Ставь лайк, если тебе нравится. Всем привет, вы смотрите Apple Finder, у микрофона, как всегда, Артем. Почему-то я все время, когда я называю свое имя, глаза в сторону отвожу, но сейчас это не суть так важно. Я уже достаточно давно освещал тему с проблемами, точнее с проблемой своего iPad mini третьего поколения, а именно с разбитым защитным стеклышком основной камеры. И в сегодняшнем видео я расскажу свою некую историю жизни, как мне все-таки удалось решить этот артефакт, потому что случай действительно... Действительно необычный и также обязательно досмотрите этот ролик до самого конца ведь там вас будет ждать и небольшой сюрприз поэтому Устраивайтесь поудобнее. Или лучше сказать, усаживайтесь. Ладно, не суть ваша. История началась еще в прошлом году, когда при транспортировке своего iPad Mini 3 в толщенном бронебойном чехле я закинул свой планшет в задний карман водительского кресла. По приезде из пункта А в пункт Б, вообще не доставая свой планшет на протяжении трех часов, обнаружил разбитое стеклышко основной камеры. При этом сама матрица работала исправно. Аккумулятор. Те, кто не отличает аккумулятор в первую очередь, например, на iPad mini 1 а, второго поколения, можно взять и сжечь подсветку. Которую, если честно, восстановить потом будет весьма-весьма проблематично. Случай оказался настолько редким, что я понятия не имел, что будет по цене, как возможно ставить другое стеклышко и так далее. Пришел в один сервис, сказали, что такого рода работу они выполнить не могут. В другом предложили полностью заменить корпус, что нарушило бы герметичность планшета, а также данная процедура обошлась бы в две с половиной тысячи рублей. В итоге я уже было опустил руки, но тут мне написано писали ребята, а точнее мой тезка из FMA-сервис, который изначально планировал просто сделать заказ рекламы на канале. Кстати, этот ролик не проплачен, поэтому дизлайкать и отписываться преждевременно не нужно. Приехал я к мастерам в сервис, всю процедуру выполнял лично Артем, за что ему огромное спасибо. И понятно, что стеклышко не родное стало не совсем идеально, но главное защищает модуль камеры и большего не нужно. Помимо сервисного обслуживания техники Apple и другие устройств, ребята также занимаются продажей гаджетов по довольно приятным ценам. Кстати, если у вас есть какие-либо сломанные, не дай бог конечно, девайсы или вы просто хотите приобрести себе новое устройство от Apple или Samsung, то подписчикам канала Apple Finder 5% скидка на любой ассортимент услуг и гаджетов. Поскольку сотрудничать с FMA-сервис мы начали совсем недавно, то помимо скидки мы решили устроить небольшой конкурс с приятными мелочами для ваших iPhone. и IPad. Всего будет три победителя. Пользователи за третье и второе места получают пестрые довольно качественные кабели Lightning, которые даже лучше оригинальных вариантов. За первое же место конкурсанту достанется элитный шнурок Lightning в стальном кейсе. Кстати, этот кабель еще и ночью подсвечивается, просто крути. Я бы даже себе с удовольствием оставил, но мне нравится дарить подарки больше, чем получать их. Условия розыгрыша, как всегда, предельно простые. Вам Нужно всего лишь, во-первых, подписаться на канал, во-вторых, поставить лайк этому ролику, в-третьих, сделать репост данного ролика из-за паблика канала во ВКонтакте, и в-четвертых заполнить небольшую формочку по ссылке и описания к этому видео. Итоги конкурса мы подведем с вами уже через две недели, 6 октября, в пятницу в 20.00 по московскому времени в прямом эфире, поэтому для того, чтобы не пропустить лайк на канале Apple Finder, обязательно подписывайтесь на канал, это во-первых, а во-вторых, нажимайте на колокольчик, он у вас там где-то будет, я думаю, вы без меня знаете, как он выглядит, для того, чтобы не пропустить, опять же, прямую трансляцию, которая состоится уже совсем скоро. Как говорится, вот такая история. Всем участникам конкурса желаю, естественно, удачи, приходите на стрим 6 октября в 8 часов вечера по московскому времени, посидим в теплой, уютной, душевной компании, поболтаем, естественно, я отвечу на ваши вопросы, а уже после подведем итоги конкурса Опять же, в довольно веселой манере, чья уже несу. В общем, всем спасибо за внимание и до скорых встреч. Пока!